Всем здравствуйте, меня зовут Юрий Худоченко. Я рад видеть вас на моем канале. И в сегодняшнем видео я хотел бы вам рассказать, как сделать блок-прокладку на сайт на видео. Вы, наверное, заметили, что многие соцсети не пропускают ссылки на сторонний сайт. Поэтому покажу, как сделать блок-прокладку, что вам необходимо. Для начала нужно зайти в Google, потом нажимаем вот сюда приложение Google и нажимаем на блогер. Вот, собственно, делаем, дальше что делаем. Нажимаем новый блок, пишем заголовок, грубо. давайте напишем э, рекрутинг в FB. И тут нам надо придумать адрес, адрес, давайте Вот. Главное, чтобы он не занят. Вот. То есть, нажимаем создать блок. <coughs> блок создан. Нажимаем создать сообщение. Тут ничего не пишем. А, нажимаем сохранить и публикации. Здесь тоже ничего не отправляем, не пишем. Нажимаем «Мет». Дальше идем. А, нажимаем на тему. Здесь слева. Самое важное сейчас. А, нажимаем изменить HTML. В четвертой строке, вот хед, где написано, на третий, в конце, ставим курсор и три раза Enter. Переносим на четвертую. Вставляем вот этот скрипт. Скрипт будет в описании под видео. Ctrl-V. Вот здесь, вот здесь, удаляем ваш сайт и вставляем уже свой сайт. Это может быть хоть что. Может быть, давайте страницу, допустим, ВК. Вот, берем. И вставляем. Вот, собственно, сделали. А, Сохранить тему нажимаем. И нажимаем посмотреть. Собственно, вот, что произошло перебросил. А, какую ссылку давать? Нажимаем на тему. На тему настройки. Вот. И вот эта ссылка. Вот он. адрес блога. Копируйте ее и даете. Собственно проверяем. А. Все, перебрасываю на страницу. Вот так можете обходить любые какие-то блоки на сайтах. То есть делать удобная штука, пользуйтесь. Кому понравилось видео ставьте лайки. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. Всем пока.